приветствую вас представители знака зодиака рак сегодня мы с вами посмотрим что же принесет вам месяц ноябрь они обещают как обычно быть простым и легким такие предыдущие месяцы, особенно его начало и конец, а вот серединка порадует. Но давайте посмотрим подробнее. Начнется месяц с нескольких напряженных аспектов. 4 по 7 они будут ощущаться особенно. Это сфера между вашим пятым и одиннадцатым домом, напряжение между Венерой и Ураном. И все идет это с упором на Сатурн. Значит, о чем это говорит? Возможны. Некоторые проблемы, как в любовных взаимоотношениях. Ну, почему проблема? Здесь, возможно, неожиданное возникновение страсти, но это не то есть это на что-то такое короткое рассчитано, какое-то эксцентричное поведение в любви. Постарайтесь в это время воздержаться от каких-то необдуманных поступков, чтобы потом не сожалеть о них. Также, возможно, неожиданные какие-то события в жизни ваших детей в жизни ваших возлюбленных необходимость может быть каких-то финансовых вложений, либо ну, в самом худшем варианте это может быть для них какая-то опасная ситуация ну будем надеяться что все обойдется и тем более что это пару дней ну, 9-10 здесь уже пойдут аспекты на улучшение, поддерживающие Значит, здесь Венера, Венера из вашего пятого дома, она очень хорошо поддерживается Нептуном, Нептун в девятом, это благоприятное время для тех, кто сотрудничает с иностранными компаниями, имеет взаимоотношения с иностранцами вообще, любовного характера или делового, ну вот здесь вы можете ожидать какие-то приятные события, связанные со всем, что далеко, высоко, возможны приятные финансовые поступления период, когда ну, для, для свободных захочется влюбиться, ну может произойти что-то, что может вас порадовать. И это что-то, оно вас уже давно соблазняло Полилит. Видите, тут так легко такой красивый тригон рисуется как раз вот по, по всему водному вот тригону. Ваш первый дом, девятый и пятый. Э, Какая-то или вдохновение. Одухотворенная любовь, или может быть, какая-то мечта воплотиться, связанная с ребенком или с вашим каким-то творчеством. Ну, что-то очень интересное может произойти. С 12 по 15 это один из самых благоприятных периодов, когда будут открыты многие двери для различных начинаний. Период большой удачи. Венера будет образовывать благоприятный аспект к Юпитеру. Юпитер перейдет в вашу дом в зону главных целей, карьеры. Здесь даже, вы знаете, может быть такой период, как улучшение вашего статуса. И получение хорошего финансового дохода, если, например, говорить о доходе, кто там -то может торжественно какое-то событие провести в этот период в своей семье. Если, знаете, говорить лично о вас, то вы будете так настроены на борьбу в этом месяце, будете очень активны, будете со многими общаться, будете стараться, ну, как-то, знаете, везде успеть, всюду многие из вас будут нацелены на работу, на какие-то официальные отношения, на взаимодействие с вашим близким окружением, но в основном это будет работа, знаете, работа как служба. Ну по личной жизни здесь, ну может быть для кого-то вынужденная разлука на какое-то время. Но с вашей стороны будет наблюдаться необычайно много борьбы и стремление, ну когда чего-то добиться. Ну, не чего-то, а то, к чему вы стремитесь, добиться этого, ну, если даже не любой ценой, но ну, ну, вы будете очень много для этого делать. будете очень старательны, очень активны. 16-17-го из дома любви в дом работы и... Также о том здоровье перейдет Венера с Меркурием. И можно сказать, что вот возможности для расширения для вас в сфере работы появятся именно во второй половине ноября. Будет больше контактов, больше движения, больше возможностей. Ну, если говорить по здоровью, то здесь тоже будет шанс как-то преломить текущий ход событий, если у кого-то были какие-то проблемы, то здесь, знаете, могут использоваться уже какие-то инновационные там методы лечения, также может быть улучшение течения болезни. Ну, а по работе здесь у вас идет расширение. 18-19 так, у вас здесь, значит, риск быть обманутым, значит, ничем таким неофициальным не заниматься лучше, аферизм здесь не пройдет, если это будет с вашей стороны, ну и сами постарайтесь ни во что не ввязываться, ни в какие аферы, ни в какие ну, туманные неясные предприятия. 25-26 ожидайте такой небольшой хвостик удачи по карьере. Да, может быть, получите удачная сделка. Хорошо заработаете. Ну, Что-то может произойти приятное. По здоровью это, знаете, такое резкое улучшение. Так, ну и 28-29 у нас тут снова Марс будет чудить. Будет аспект из вашего 12-го. Ну, смотрите, здесь могут быть какие-то неожиданные конфликты. Они могут носить скрытый характер. Особенно это может касаться противоположного пола, либо, либо, либо что-то по здоровью. Вот не, знаете, Хочется сказать, что вот обследование в этот период лучше не проходить. Там что-то может пойти не так. Особенно если это связано с знаете, там МРТ, вот чем-то таким техническим, электрическим. Вот знаете, здесь еще указание то, что вот, вот правота или сила окажутся в руках вот как-то ваших ваших партнеров, те, которые вам покровительствуют. Ну, проще говоря, не подводите ваших руководителей, да, если по, по работе говорить, потому что с их стороны есть действительно серьезная поддержка и ну, не подведите. Вообще, если в целом смотреть этот месяц, то зона партнерства для вас она самая такая нестабильная, непонятная. Вы не понимаете, чего ожидать от тех людей, с которыми вы взаимодействуете. Но я могу сказать, что особенно с мужчинами вот у вас будет складываться хорошо. Ну, с женщинами там может быть некоторая неясность. Так, по любви. По любви, в принципе, у вас тут все стандартно будет. Положение в любимого человека, если он есть. Ну, если нет, то месяц, конечно, так себе для знакомства. Ну, не очень, честно говоря. 8 -го числа закрывается коридор затмений. Скроется он, так, телец для вас, это третий дом. Нет, не третий, это одиннадцатый, так. Что-то будет связано с дружеским окружением. Возможно, вы как-то, знаете, что-то... Тайное станет явным, и то, что вам было не видно раньше, станет заметным. Возможно, вы как-то трансформируете свое дружеское окружение, или либо свой коллектив, ну, придет для вас какое-то осознание очень важное. 23 числа будет Новолуние, это будет ваш шестой дом здоровья, работы. Я сделаю на него отдельный прогноз. А по затмению у меня был отдельный прогноз, могу оставить ссылку или поищите сами при желании. Ну, Наверное, знаете, самый главный совет для вас – это двигаться в выбранном для вас направлении. Выбирайте свою семью, выбирайте те, кто для вас дорог. Помните, что все в жизни временно, все будет меняться. Будущее открыто. Главное лишь вовремя словить этот момент. Ну, Для тех, кого интересуют подсказки Оракула, можете продолжить просмотр. Посмотрим. За что бы вы не взяли сейчас, вас ждет успех. Чем больше результатов вы добьетесь, тем удачнее будут складываться обстоятельства. Близится период, во время которого возможны крупные успехи сразу во многих делах и сферах деятельности. Решительно добивайтесь намеченных целей. Но при этом будьте осмотрительны, чтобы не обидеть, не рассердить и не вызвать зависть друзей. Один из близких вам людей, которого вы хорошо знаете, вынудит вас изменить к нему отношения. Ну что, желаю вам благоприятного ноября. Кому интересно, ставьте ваши лайки, пишите комментарии и до встречи в следующих прогнозах.